Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре обновление Gyun V2 Gyun Plus. обновили свой трехосевой стабилизатор GUN Crane V2 до GUN Crane Plus. Давайте посмотрим, что же в нем нового. Начнем с распаковки. Та же самая фирменная белая упаковка. Внутри нас ждет уже хорошо узнаваемый пластиковый кейс, как и в предыдущих моделях. Давайте посмотрим, что у нас новенького по комплектации. Габариты стабилизатора остались такие же, корпус в принципе такой же. Первым отличительным являются вот такие вот бронзовые фурнитуры, все винты стали бронзовые, до этого они были серебристые. Дальше в комплектации из нового у нас появляются теперь металлические ножки, такие же как у второго крейна. Это очень прекрасно, потому что с ними гораздо удобнее и настраивать, и пользоваться стабилизатором. Аккумуляторы две штуки остались те же самые, зарядка та же самая, провода для управления, провод для зарядки и сам стабилизатор. Кнопки управления остались те же самые, площадка та же самая, немножко изменились надписи на моторах и моторы сами по себе стали чуть потолще и благодаря этому грузоподъемность этого стабилизатора выросла. От 1 килограмма в 800 грамм до 2 килограмм с половиной. В остальном изменений по железу нет. Давайте соберем его и поставим камеру. Для демонстрации грузоподъемности этого стабилизатора мы будем использовать не самую тяжелую и не самую легкую камеру. Это Canon 6D с объективом 35 мм 1.4 от Sigma. Этот набор является, пожалуй, средним по весу, который обычно будут использовать на этом стабилизаторе. Поэтому это является довольно отличным примером. Итак, давайте его запустим. Как мы видим, если правильно отбалансировать камеру, до включения стабилизатора, то этот стабилизатор прекрасно справляется, ничто нигде не вибрирует, камера везде пролезает. Давайте перевернем ее в нижнее положение, ну не сразу, но Как видите, все очень плавно. Как вы видите, с этой камерой стабилизатор отрабатывает довольно хорошо, несмотря на то, что по умолчанию из коробки в нем стоит низкий уровень силы моторов, которые для этой камеры вообще надо выставить на максимальный. Но, к сожалению, здесь можно это сделать исключительно подключив его к компьютеру, что не очень удобно. И если вы хотите перекидывать разного по весу камеру, на стабилизатор то лучше конечно завестись вторым экраном в котором это сделано прямо внутри можно сделать на ручке через встроенное меню через экранчик здесь это можно поменять исключительно подключив его к компьютеру через usb по мозгам что поменялось у нас было три основных режима это у нас идет первый режим полной блокировки то есть вне зависимости от того как мы Вращаем стабилизатор. Камера у нас держит горизонт и смотрит в одном заданном направлении. Дальше у нас есть второй режим слежения при панорамировании, но наклоны горизонт держит стабилизатор также. Дальше двойное нажатие. Это у нас идет слежение при панорамах, при панорамировании и наклоны. Теперь ввели и четвертый режим, он находится по одинарному нажатию на кнопку выбора режимов. Это у нас режим абсолютно полного слежения по всем осям. У нас есть вращение панорамирование, есть наклоны вниз-вверх, а также у нас появились наклоны по оси Roll, это вот, вот так вот. Теперь у нас стабилизатор умеет делать вот так вот. Этот режим очень понравился ребятам, которые снимают какие-то концерты, снимают в клубах, снимают музыкальные клипы. Сейчас это довольно популярная история и довольно многим этот режим очень сильно понравится и это будет причиной купить именно этот стабилизатор. Также у нас идет по долгому нажатию на кнопку mode, у нас отключаются моторы но при этом не выключается сам стабилизатор. Это сделано для того, чтобы мы могли поменять настройки в камере, сменить объектив, передвинуть саму камеру вперед-назад, по новой отбалансировать, при этом не выключая сам стабилизатор, не ждать, пока он загрузится в обратную сторону. Долгое нажатие на кнопку режимов и возвращаемся. В основном стабилизатор остался тот же самый. Мы можем начинать запись видео и снимать фото на Panasonics, на Sony. С камерами Sony, в объективах которых есть зум-трансфокатор, мы можем менять зумирование. Тройное нажатие, все так же остался режим селфи. Помимо добавления нового четвертого режима к стабилизатору, в приложение добавили режим таймлапса. Таймлапс у нас есть двигающийся, либо можно задать, чтобы он делал поворот, делался кадр с нужными нам выдержками, делался поворот дальше делался еще раз кадр и, и так далее. Если вы делаете фото, есть двигающиеся, плавный для того, если вы снимаете видео. Давайте примерно покажу, как это делается. Мы выберем двигающийся потому что, например, мы снимаем видео. Мы задаем точку первую, старта. Например, это будет здесь вот слева. Дальше добавляем еще одну точку. Выбираем конечную точку, например, повернем сюда вот вправо и Поднимем вверх. Можно установить как минимум две точки, либо можно сделать больше, если у вас какая-то более сложная траектория. Нажимаем кнопку Next. Выставляем интервал, за который этот отрезок, стабилизатор, должен провернуть нам камеру. Я, например, выставлю 5 секунд, чтобы это было довольно быстро и наглядно. И нажму кнопку Старт. Камера вернется в начальную точку и начнет плавно проворачиваться из точки А в точку Б. В это время на вашем смартфоне это все показывается в виде графика, прохождения. Готово. Это можно использовать как и в таком стационарном виде, например, простые провороты слева направо, так и можно комбинировать вместе с проходами, например, вперед, и параллельно с этим у вас камера будет плавненько проворачиваться в сторону. По большому счету, вот и все обновления, которые добавились в обновленный Crane Plus. Теперь мы хотя бы благодаря новому названию не будем путать младшую версию крейна со второй версией, более старшей и мощной. Показывать примеры стабилизации я вам не буду, поскольку вы сами прекрасно знаете, что компания J-UN, она же Z-UN, делает прекрасные стабилизаторы, которые прекрасно стабилизируют камеры и при правильной настройке, балансировке и управлении не забываем идти гусиным шагом, мягенько на пружинящих руках снимать, и тогда ваши видео будут просто шикарнейшего качества, очень плавные, очень кинематографичные, а если накинуть еще каше, то вообще можно сразу в глют отправлять. Поэтому, если вам не хватало грузоподъемности предыдущей младшей версии и вы уже думали разориться и купить вторую версию, в которой много для вас лишнего, то наши друзья-китайцы подготовили чуть обновленную, более мощную версию младшего стабилизатора, которая подойдет именно вам. А с вами был магазин 812 фото. Не забывайте подписываться на наш канал ставить этот чертов колокольчик, чтобы не пропускать наши видео и обзоры, потому что мы стараемся как можно быстрее их выпускать на такие актуальные новинки и обновления. А также мы есть во всех социальных сетях, не забывайте, что у нас даже есть телеграм-канал. А я благодарю вас за просмотр, встретимся в магазинах и в сети. Счастливо!